началось с покупки участка когда купили участок начали смотреть разных подрядчиков в принципе уже понимали какой дом дом какого типа нам нужен оказалось что подрядчиков гораздо больше чем мы вообще могли до этого представить потому что в принципе столкнулись с загородным строительством ездили смотрели были там какие-то приоритеты Изначально уже даже думали, что там в одной фирме закажем. Съездили, посмотрели, поняли, что не нравится, потому что какое-то все слишком неустойчивое, животребущее было вот в образцах. Затем съездили еще в один дом, даже, по-моему, заплатили какую-то сумму за наш проект. Но в итоге как-то не могли принять решение. И ближе к зиме, наверное, нашли в интернете, на ютубе, по роликам, просто просматривали большое количество роликов, читали отзывы и нашли компанию «Идеи дом». И вот буквально, по-моему, в зимние каникулы съездили на площадку, посмотрели, их как это называется, тестовый дом или что-то такое, да, походили по лесенкам, все посмотрели, потрогали. Было ощущение от этого выставочного образца, что это именно то, что хочется, именно то, что нужно, потому что сделано крепко, нет ощущения, что ты там где-то ткнешь и у тебя палец провалится или когда ты там поднимаешься, например, по лестнице, да, что эта лестница там, я не знаю, под, под сотым человеком, например, <laughs> а, сломается. А, это база, вообще база, лата 120, mm -hmm. но немного модифицированная. А, Во-первых Вместо, насколько, насколько я помню, в базовом проекте есть сауна, но так как она нам была не нужна, мы от нее отказались в пользу котельной и второго технического тамбура. И, видимо, в пользу еще, наверное, эта же часть ушла на гардеробную частично. И вместо одной там спальни сделали кабинет. Ну, по-моему, там так три спальни есть в проекте, если я ничего не путаю. Плюс добавили еще э, по периметру, ну, буквой С у нас получилось, буквой С, mm -hmm. добавили еще террасы. Да, во-первых, увеличили ту, которая есть изначально, на какой-то там, э, по-моему, на один метр или на полтора, и э, продлили как бы, вдоль э, длины и еще завернули к спальне. Mm -hmm. Полная комплектация со всей отделкой. Так, чтобы все было готово. Нужно было только там мебель, свет и прочее. В общей сложности строительство заняло 6 месяцев. В договоре, насколько я знаю, было прописано 3. Но здесь наложилось, во-первых, то, что мы начали строить в феврале. А там с какого-то числа, с какого-то марта и по апрель перекрывают в этот коттеджный поселок въезд большим машинам, в общем, с большой техникой, там каким-то какого-то определенного то ножа. Это наш, нас немножко задержало. И еще мы в самом начале строительства, ну, может быть, на втором этапе, немножко переделали проект, добавили еще 5 сантиметров утепления, еще там что-то переиграли, и это тоже увеличил срок. То есть тут нельзя сказать, что мы не перекладываем ответственность за увеличение срока на компанию. Ну, если говорить про сумму договора, то да, а все остальное ну, мы предполагали, сколько мы потратим, например, на мебель, на свет, на, я не знаю, на оборону, на сантехнику, предположим, на кухню, ну, примерно, наверное, ложились. Просто одно дело ты предполагаешь, а потом ты идешь в магазин и начинаешь смотреть, что сколько стоит, и начинаешь увеличивать стоимость только из-за своих хотелок, из-за своих желаний. Сторонний не приезжал. Доверились полностью, приезжал только прораб, и он курировал в общем этот процесс. Единственный технадзор, который у нас был, это наш друг-сосед, который строится буквально тут напротив нас, и у него была возможность чаще нас бывать на площадке, на своей и на нашей, и вот он следил за тем, как проходит дело. Это свая, это свайный фундамент. Честно говоря, такого, чтобы прям вот это было очень сильно заметно, или на что ты обращаешь внимание, или там, что у тебя где-то в это время мебель, например, шумит, я не заметила. Но ну, может быть, чуть-чуть есть, но это в пределах нормы. То есть такое даже есть в квартире в Москве. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что это там какой-то косяк или упущение. Изоляция хорошая, ну, то есть, практически, если все окна закрыты, то ну, что-то слышно, понятное дело, когда работает циркулярная пила, но мне кажется, это такой звук, который в любом случае. В а, а тут нет соседей. <с> <с> Скажите, нравится ли вам ли? Очень. Посоветовали бы? Уже, уже советовали. Уже советую.